Кстати, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в диабзоре набор инструмента WMC Tools. Код товара 1040. Набор на 40 предметов. Данный набор это набор для домашнего применения для каких-то небольших работ по дому. То есть, домашний. Набор инструмента. Э, Дат-бренд WMC Tools. Это белорусский бренд, но завод находится по производству инструмента в Китае. Это указывается на упаковке товара. Вот такая вот сверху идет накладка на кейс. И перейдем к комплектации. В комплекте идет набор Гвоздодер. Длина его составляет 250 мм, вес 300 грамм. ножницы рулетка 3 метра с фиксатором далее нож канцелярский со сменными лезвиями. Лезвия в комплекте не идут, то есть в комплекте только одно лезвие в самом ноже. То есть их нужно будет докупить. Пассатижи 155 миллиметров, То есть небольшие. Набор часовых отверток. 4 отвертки, 2 шлицевые и 2 крестовые. Набор Г-образных ключей. 8 ключей шестигранных держатели. Отверточная рукоятка. 200 мм с магнитом. Под биты. То есть в наборе есть у нас 18 бит в держателе пластиковом. Выбираете нужную, вставляете, получаете отвертку. С комплектацией разобрались. Кейс у нас пластиковый, состоит из двух частей. Пластиковые зависы. Запирание набора осуществляется на также пластиковые, пластиковые защелки. Такие вот горизонтального запирания. Сверху логотип инструмента вес набора составляет 1 ,454 кг 454 грамма ширина кейса у нас 31 см длина с рукояткой 19 и высота 8 см вот такой вот наборщик гарантия на инструмент из набора составляет 1 год кроме бит биты это у нас расходный материал за подписку на канал за оставленный комментарий получаете дополнительную скидку при заказе Спасибо.